Зачем читать Гарри Поттера в оригинале, когда переводов аж целых два? Поговорим об этом. Я решил снять это видео, потому что вчера буквально я дочитал всего Гарри Поттера на английском. Наконец-то! Это было вообще не быстро. Наконец-то я прочитал всего, закончил... Эм, Deathly Hallows, Дары Смерти. Немножко предыстории. Помните, у нас выходили видео на канале про Гарри Поттер в переводе Марии Спивак. Церемония сортировки. Обладала шеей двойной длины. Причиндала для школы. <свят> Буча шеи -то. Метался в стуле. Профессор Белка. Почему? Он стремительно расхаживал по классу в своем длинном черном платье. Да нет, как он мог ходить в платье-то, ну? И его сердце укатилось в <свят> шумфон. Видел, Гарри? И там угла Лежит метла, и они метле орут. Встать! Тогда я, наверное, впервые озаботился чтением оригинала. Но даже, может быть, немножко до этого, но проблема в том, что я мог прочитать только первую и вторую книгу. Потому что, когда я был еще молод, и горяч хочется добавить, я читал несколько раз все книги в переводе Росман на русском и поэтому заставить себя перечитывать всю серию на английском, Ну, мне было немножко тяжеловато, типа, ну я же, блин, и так знаю, о чем там, и я так зачитал это все до дыр в свое время, что, ну, блин. С другой стороны, я при этом твердо всегда верил и вам говорил, что книга в оригинале это совершенно другой опыт, и вот сейчас прочитав всю семилогию, как это правильно назвать. Всю серию книг на английском я могу вам сказать, что книга в оригинале это как режиссерская версия фильма, несмотря на то, что там вроде типа и не появляется ничего того, чего нет в переводе, но на самом деле появляется и ощущается книга совершенно по-другому. Что если бы... У вас была возможность стереть себе память и прочитать Гарри Поттера заново еще раз. Вот чтобы вы чувствовали? У меня прям вот точно такое ощущение было, когда я прочитал... М -м, когда я вчера закрыл книгу. Знаете, это ощущение, когда закрыл книгу и такой... Фух. Вот это было приключение. Вот. Вот такое было ощущение, и как будто я прочитал это все впервые. Блин, это было клево. Как я читал? У меня была книга, э, у меня была читалка. У меня, во-первых, есть книги в издательстве Bloomsbury, у меня есть вот такая читалка. Нет, не занесли, не рекламирую. Вот, я следил глазами по тексту и слушал, как читает... Uh, Стивен Фрай. Чуваки, это прям отдельное удовольствие, и вот это в тройне книга лучше фильма, потому что то, как читает Фрай, это надо слышать. "'said Harry vehemently. "'Ah, but of course he is lying!' cried Madame Maxime. "'Dumbledore must have made a mistake with the line.' "'It is possible, of course,' said Dumbledore politely. "'Dumbledore, you know perfectly well you did not make a mistake,' said Professor McGonagall angrily. Каждому персонажу у него свой голос и даже свой акцент. И когда ты не просто читаешь, а еще слушаешь, во-первых, ну, с точки зрения изучения английского, ты слышишь, как произносится куча незнакомых для тебя слов. Чем, по сути, ниже твой уровень, тем больше там незнакомых слов. Во-вторых, ты открываешь для себя персонажей с новой стороны, потому что в некоторых местах книги интонация, Звучит не так, как ты ее себе представлял, когда читал. И ты такой. «М -м -м Голоса звучат где-то похоже с фильмом, где-то не очень похожи, но они по-новому раскрывают персонажей только, как он их озвучивает. И вот ради этого, во-первых, стоит читать в оригинале Во-вторых, оригинал лучше, чем оба перевода И перевод Махаона, и перевод Росмана, кстати, тоже Потому что некоторые штуки, типа кротового пальто Кротовый шуба Хагрида, которая малескиновое пальто на самом деле Это было в переводе Росмана, например И были некоторые другие штуки, которые ну, сложно перевести И вот ради таких штук тоже стоит читать в оригинале, потому что это вот, опять же, как режиссерская версия Некоторые детали, которые в переводе ну, нельзя было передать Или они были упущены специально, ненарочно, не знаю То есть ты какие-то новые вещи открываешь для себя, когда читаешь Например, знали ли вы, что у Рона Уизли на протяжении всех семи книг было любимое слово? Mental Он постоянно говорил «He is mental» или «This is mental» «Crazy», но он говорил «Mental» Прикольно. Я не помню, во всяком случае, по серии Росман, чтобы у него было какое-то такое словечко характерное. А перевод с пивак я весь не читал, поэтому не знаю, может она это и перевела, но вот это было для меня таким открытием, такой маленькой перчинкой, которая придает всей серии новый вкус. Еще один был интересный момент. Помните, когда... сейчас будет спойлер для тех, кто не читал последнюю книгу, закройте ушки. Когда Гарри заходит в лес... К Волан-де-Морту на обед, по сути, к Волдеморту, да? Пришел он умирать, значит, Волдеморт ему говорит, и вот тут Стиве, Фра, Стивена Фрая интонация. The boy who lived. Ну, я, я не передал. Но в чем прикол, да? Мальчик, который выжил, но в этом контексте получается мальчик, который пожил... И все, мальчик, пожил и хватит с тебя. И вот такие маленькие нюансы, опять же, они воспринимаются. Вот я люблю эту серию с восторгом, потому что это какие-то, ну я не знаю, это как это как в куртке косарь найти в зимней следующей зимой блин. Куча шуток, которые было сложно перевести, ты там находишь и смеешься по-новому. Например, в одной из книг было. Про магловское огнестрельное оружие один волшебник сказал Fire Legs, другой его поправил Fire Arms. Еще был прикол: сову Рона зовут Pig Vidgin, которого перевели в Уросман как сычек». И там была клевая шутка, которая с сычиком. Ну блин, она никак не вязалась, там как-то она была обыграна, но совсем не смешно. Рон, короче, говорит Гарри: что типа: Ну как тебе пиг? И Гарри такой, пиг, свинья, в смысле, чё? А это сокращенная от пигуиджин от имени совы. Клёво, блин. А, чё еще было? А, Добби, когда украшал «Выручай комнату», которая «The Room of Requirement», в оригинале он написал «Very Harry Christmas». Как Хари Кришна почти. Очень много шутили про Уизли. Уизл — это хорек, по-моему, да? И э, в книжке, где он стал вратарем, там его постоянно подкалывали «Уизл Кинг» или «Уизл Weasel, Уизлд Out of Something». По его фамилии так проходились частенько. А мне еще понравилось то, что Амбридж в Росмане, она была, по-моему, инспектор Хогвартса, а в оригинале Инквизитор. Типа, ну понятно, что инквизитор не в прямом как бы значении, то есть это проверяющий, но при этом еще и инквизитор же, да? И э, вот эта вот толпа слизаринцев, которую она набрала с улицы по объявлению Inquisitorial squad. инквизиторский отряд. Короче, блин. Я, я после каждого такого буду говорить, короче, блин, короче, блин. Ну это правда, как режиссерская версия воспринимается. Еще был момент, который я не помню, как в итоге перевели, когда... В предпоследней, по-моему, книге Гарри смотрел воспоминания Снейпа, как отец Гарри перевернул Снейпа вверх тормашками, там где-то по школе. Ну, терка у пацанов по школе была, ничего нормально. Вот, он... Из-под его мантии показались грязные нестиранные underpants. Я не помню что было у Росман, но это, очевидно, нестиранные трусишки, и вот почему ему было так стрёмно. И это я то ли упустил в Росман, то ли там было как-то это подштаники переведено, что-то такое, но... Но, блин, трансгрессировать — это целых два слова в оригинале. Operate и Disapparate. Operate, Disapparate. А знали ли вы? В общем, у меня сейчас я пишу это видео без сценария, просто потому что я пытаюсь извлечь из себя ощущение от того, как, как теперь вот эта книга для меня, я даже выразить это не могу, ощущение от прочитанного, я чувствую себя как книжный блогер, поставил камеру, здесь, правда, нет стеллажа с книгами, как у каждого уважающего себя книжного блогера, но, блин, ну, камон. Очень много впечатлений, несмотря на то, что книгу я прочитал только вчера, и я поэтому вам настоятельно рекомендую. Кто любит книгу и кто владеет английским, прочитайте всю серию в оригинале под Стивена Фрай. Иногда может быть немножко некомфортно, потому что было несколько редакций у книги, Стивен Фрай читает одно, а написано другое, это такое, э? но это случается довольно редко. И кроме того... Не всегда успеваешь следить Потому что иногда какое-то незнакомое слово Бывают незнакомые слова Которые мешает целиком помочь происход... понять происходящее Тебе приходится Стивена Фрая тормозить Лезть в словарь, смотреть, включать Это дополнительные движения Но моему флоу это не сильно мешало Я гарантирую, я редко что-то гарантирую Но сейчас гарантирую Даже если вы зачитали всю семилогию Всю серию на русском Читая ее в оригинале под Стивена Фрая, режиссерская версия, вы как заново ее прочтете, как в первый раз. Поэтому, если любить серию, рекомендую. Печать с моей рекомендацией. Пишите, что думаете по этому поводу. Читали ли вы всю серию в оригинале, если да? На какие моменты вы там наткнулись, которых ни в одном из переводов не было? А тут они всплыли, и вы такие, блин, так вот как было дело. Эту деталь-то я не заметил. И какие еще нюансы вы для себя там заметили? Пишите. Мне кажется, будет, как всегда, интересно с вами это обсудить. Я бил себя по голове, читая последнюю серию, за то, что я не... Записывал вот эти вот всякие моменты Которые я там нашел Чтобы с вами поделиться Когда буду читать следующую серию Обещаю быть прилежней Спасибо, что смотрели Увидимся в новых видео И всем пока Читайте книги Читайте книги В оригинале Пока